Китая. Вот если мы посмотрим на Китай, исторически он всегда был обособлен. Сначала-то вообще, даже люди не знали, что Китай Китае существует, вот существует такая цивилизация на Земле, и вся европейская цивилизация с завоеванием мира, дальше Индии не распространялась, даже там Александр Македонский завоевал, чуть-чуть, немножко дошел до Индии, и все, завоевал, дальше идти было некуда. То есть потом там, Дальше когда открыли Америку, там тоже было, не было такой цивилизации, как в А тут целая цивилизация, как бы, альтернативная, жила по себе и которая практически не соприкасалась. Для китайцев запад это были варвары. То есть, чем западнее, тем все хуже и хуже, с точки зрения китайской географии. А у нас, в восточном, тоже там все хуже и хуже, потому что между Китаем и Западом географически очень сильно разделялась, это и большая э, сухопутная, это, скажем, там, э, это зовут, пустыни, это большие территории, это плохие коммуникации, особенно в среднем там, века или там, бантичного времена. И вот сейчас этот Китай, э, имея такую длинную историю автономности, изолированности, и вот по инерции этой изолированности и дальше, Продолжал пользоваться, когда уже и приехали иностранцы, и уже были торговые связи, но они постоянно говорили, что нам не нужен запад, ничего западного нам не нужен. И вот сейчас идет обратный процесс. Сейчас Китай просто входит в мировое сообщество, то есть глобализируется, начиная не просто с торговых связей, но и среди людей. Даже вот сейчас ходишь, смотришь на многих китайцев, то есть совершенно нет. Да, конечно, то есть произошла глобализация, интернет провели. Теперь можно, теперь можно куда хочет долететь за короткое промежуток времени. Стали, стали же путешествовать. Да. Раньше они вообще не путешествовали. В 90-е годы китайцы не выезжали за рубеж. Вообще не выезжали, а слово совсем. Потому что выезжали только делегации торговые. Вот приезжает торговая делегация. Вот Выпили они командировку, пришли там, ловлю посмотрели, и вы не могли вообще встретить китайца, где-нибудь в 90-х, даже в начале 2000-х годов. А сейчас не встретить китайцев, они везде, они заполнили. Они просто, наверное, сейчас в последнее время стали главным фактором туристического рынка. Сейчас на них глобально ориентируются все люди, которые серьезно занимаются этой отраслью. Потому что в России вообще, кажется, насколько я знаю, могу ошибаться, в общем, то процентов 80 всего иностранного туризма, который, это китайский туризм. И, кстати, держит и, и это китайцы тоже. Оно, я думаю, что наша страна оказалась не готова э, к такому формату. Не то, чтобы люди не могли адаптироваться, а то, что э, довольно сложно переформатироваться внутри страны. И, э, те китайцы, которые приезжали первым, они были крайне э, недуродвенны сервисом sure. Он был еще нормальный для западных стран, но не было сервиса вот, именно для китайского массового туризма. Поэтому э, эту отрасль на уровне исполнителей захватили практически те Они организуют, они организуют да. автобусы, они возят, они знают, чем их кормить где кормить. Я вот тут во Внуково был, в мы кажется в, в Ригу. И что мне удивило, уже сфотографировал первая надпись с большими иероглифами, самая первая наверху. Там выход на посадку туда. чху типа там. Потом более мелкими. По-русски, выход на посадку. И э, совсем мелким по-английски. Гейт, дам по такой. Короче, понятно, когда это иерархия теперь туристы понимают. То самое в Турке, все на китайском, конечно, меняются отношения, меняется и наши ломают отношения, если раньше мы у китайцев массовое сознание, русские люди воспринимали китайцы. Ну, как вот людей бедных, как вот фурия между таджиками и киргизами. До сих пор так воспринимаешь. Нет. Это есть, но сейчас это меняется. Вот сейчас я был в аэропорту. Человек. И там все наши beauty free, все на китайском, написано Более того, по китайским карточкам 15% скидка Вот если покупаю за русскую карточку, то там, скажем там 50 евро стоит, а за китайскую карточку минус 15%. Вот, казалось бы, лечение к Поэтому если этот фактор будет расти, естественно, что Люди, которые собираются сюда выходить, чем-то заниматься, они в принципе должны быть готовы к тому, что они здесь встретят серьезную конкуренцию, интересных людей, и если им повезет, то у них и бизнес сложится. Да, если ты правильно будешь с китайцами взаимодействовать. И то, если скажу даже так, вот если в то предприятия необходимые и достаточно условия. То есть вы можете выполнить все необходимые условия и правильно действовать, и хороший товар у вас, и хорошее позиционирование, но это еще не гарантирует, что у вас будет успех, потому что если вы не выполните, не будет у вас необходимых условий, то может и не приходить. А здесь вы просто приходите, да, и с этими условиями у вас есть шанс точно вы действительно, можете здесь достичь своих целей, добиться успеха, ну, человечества успеха или там, другого какие цели ставят. Но э -э, это не гарантирует. Нельзя сказать, вот я все правильно сделал, и, вот я вот всех экспертов послушал, и теперь вот у меня стопроцентный успех. Это нет. Еще нужна и удача, еще нужно истечение обстоятельств, и еще нужен такой кураж на китайском рынке. Вот это э -э, такая сумасшедшенькая, чтобы удивить удивить потребителя тут не голодные люди ходят не не одетые не, не, не разутые. они сейчас и богатые одеваются и скупают все бренды и не чувствуют себя тут количество ресторанов на душу населения когда вот это, приезжаю в Россию без год приезжаю в Россию без ощущение, что в России вообще не есть. то есть просто нет э, заведений общественного питания ну их так много а С точки зрения китайцев и просто то, что я выхожу из дома, меня между мной, я иду с до метро, между тем домом, где я живу, и метро, наверное, ресторанов 300. От маленьких до больших и так далее. И везде кушают. И везде кушают, кто-то ест, на любой бюджет. Хочешь поесть подороже, пожалуйста, хочешь подешевле, хочешь уложиться на завтрак, в 20 рублей, это в 2 юаня, тут же можно дойти. То есть, вот я иду там, я в чебулейку дают 6 юаней, то есть 600 рублей, отличный, из великолепных продуктов, там, с мясом, все. Один съел, пол даю, не голодный.